Здравствуйте, коллеги! С вами Саков Роман, компания AdmiralS и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня пятница, заканчивается текущая торговая неделя, поэтому мы обсудим те события, которые произошли на рынке за предыдущую неделю, как рынки движутся, ну и поговорим, конечно, о том, что ждать от нонфармов, которые будут опубликованы сегодня. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях. Итак, сегодня рынки ждут публикацию данных по рынку труда non-farm payrolls будет опубликована сегодня. В начале недели мы видели снижение на фоне заявления Джанет Йеллен о том, что она видит необходимым да, в скором времени повышение процентных ставок, Рынок скорректировался, но фактически уже ключевые фондовые рынки уже вернулись к тем уровням, с которых как раз эта коррекция началась. Поэтому мы можем говорить о том, что коррекция была оккупирована и фактически тенденция восходящая у нас продолжается. Соответственно, сегодня будет опубликованы Non-Farm Payrolls, рынки ждут позитива. Во-первых, предыдущее количество новых рабочих мест было 916 тысяч, то есть почти миллион, и в этот раз мы ждем еще 978 тысяч, то есть почти еще 1 миллион рабочих мест. Плюс в этом случае безработица ожидается снижение с отметки 6% до отметки 5,8. И это фактически ключевой момент, за которым сейчас рынки следят. И почему? Почему это важно? Потому что у ФРС да, ключевая стратегия как раз процентных ставок, она связана с тем, что не будет никаких действий, по крайней мере, как заявлял Паул, пока безработица не придет в норму. То есть для них это как раз ключевой уровень. И уже после этого а Инфляция, которая должна быть Разогнана да, С учетом тех стимулирующих мер, которые были на рынок Она уже может начаться Снижаться, то есть тогда уже Начнется период повышения процентных ставок И конечно это может отразиться Негативно на фондовом рынке Но пока этого не предвидится Рынок постепенно, планомерно продолжает Восстанавливаться, мы видим и Довольно таки активную вакцинацию да, в США Что собственно дает возможность И создавать новые рабочие места И уже восстанавливаться для экономики, Поэтому, скорее всего, никаких сюрпризов мы сегодня не увидим. Скорее всего, рынок продолжит также расти, как и он рос, начиная со второй половины этой недели. И, соответственно, сюрпризы здесь могут только дать те компании, которые в сезоне отчетов да, читаются сегодня. При этом одна из компаний, которую я также давно держу, которая... Показывает, наверное, самую большую просадку в моем портфеле это компания Никола. Но посмотрим. Вряд ли они, конечно, скажут о том, что э, они что-то заработали, то есть компания все еще очень сильно убыточная, да, то есть, выручка она э, крайне мизерна по сравнению с тем, какая у компании капитализация. Но, возможно, они скажут о тех планах, которые у них есть. Тем более, что э, на, на, буквально вчера появилась новость о том, что э, компания получила пресс заказ на, на свои грузовики от э, американской транспортной компании. Ну, посмотрим, как они отчитаются. Возможно, какие-то все призы мы увидим. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках И начнем мы, как всегда, с валютной пары евро-доллар По евро-доллару в целом у нас просматривается восстановление Как раз восходящего тренда Мы смогли закрепиться выше уровня 1.20 Собственно, на этой неделе был обратный ретест к этому уровню И фактически сейчас мы ожидаем продолжения как раз данного роста То есть уже на уровне 1.2150-1.22 Собственно, движемся в рамках этого тренда И в качестве как раз спектрической идеи на присоединение как раз к этому тренду а у нас была коррекция дата от, от отметки 1.2150 до уровня 1.1990 вот как раз вчера она завершилась Цена смогла закрепиться выше максимума, который мы видели 5 мая Собственно, здесь я для себя поставил отложенный ордер На тот случай, если будет еще одна волна коррекции в рамках вчерашней торговой сессии То к этой позиции я тоже присоединюсь И здесь цель по прибыли как раз стоит, ну именно take profit Это максимум 29 апреля То есть в рамках данного как раз тренда, который сейчас сформировался новый восходящий Я вижу для себя вот подобную сделку И фактически это пока единственная сделка на эту неделю, которую я для себя планирую торговать по британской валюте также здесь мы видим попытки продолжения восходящего движения. Но здесь, опять же, тоже больше виден боковик да, с верхней границы 1.40, нижняя граница 1.36. И сейчас мы торгуемся вблизи верхней границы, поэтому здесь покупки они не оправданы. Поэтому здесь или покупать вблизи области поддержки или уже заходить после того, как цена сможет пробить отметку 1.40, поэтому здесь продолжаю только наблюдать, никаких сделок пока открывать не буду. А пара американский доллар, канадский доллар не начала коррекцию, собственно здесь я тоже делал ставку на то, что от уровней начала как раз этой недели мы начнем коррекционно восходящее движение, это была более рискованная сделка против тренда, она уже закрылась, ну и, собственно здесь опять же видно, что тот стоп-лосс, который сработал, он фактически ограничил мои убытки, потому что они есть если бы я не использовал стоп лосс, они могли быть гораздо да, больше. Поэтому из этой позиции вышел и здесь просто продолжаю ждать, соответственно, тренд пока сохраняется а, нисходящий. Собственно, здесь ничего не меняется уже достаточно долго и новые сделки здесь могут появиться только после того, как да, может возникнуть здесь восходящая коррекция. Поэтому продолжаем следить. А пара американский доллар японская иена. Здесь последние пару недель мы видим как раз восходящее движение на укрепление американского доллара. А вполне возможно, что будет переход в фазу как раз снижения. Но опять же, здесь мы находимся тоже в, в таком в боковике фактически середина канала, то есть если уж покупать, то в области там 107,50, а продавать там ближе к к отметке 110, то есть не интересным кажется мне такую ситуацию, потому что тренд как и восходящий пока не оформился, так и нисходящий пока не получил подтверждения. А по паре австралийский доллар американский доллар также подхожая ситуация с боковиком, который мы видели и на британской валюте, и на многих других, то есть вообще сейчас для меня рынок он не очень интересен, потому что он не трендовый. И фактически сейчас а, по, например, по австралийцу мы находимся у верхней границы, тренд пока сохраняется восходящий, поэтому а, продавать здесь точно я не буду. Вот Если будет еще одна волна снижения в области 75-82, то оттуда уже а, покупки для себя рассмотрю. Ну и плюс-минус то же самое с новозеландцем. Здесь, да, есть попытки на начало как раз восстановительного восходящего движения, но а, торгуемся по, а, вблизи локальных максимумов, которые мы видели в марте, которые мы видели а, в апреле. И опять же, заходите на покупку сейчас тоже не самый оптимальный, потому что риск прибыль, коэффициент, он здесь крайне не интересный. Поэтому здесь тоже эту валютную пару пропускаю и не торгую. А золото. Золото продолжает расти, собственно, реализовался тот сценарий, который я ждал, но, к сожалению, без меня, но, тем не менее, тенденция восходящая продолжается и уже мы видим это последние пару месяцев. Соответственно, если будут коррекции, коррекция в область там 1750 долларов за тройскую унцию, то... Здесь тоже для себя рассмотрю возможность присоединения как раз по тренду к данной ситуации. А индексы, индекс DAX я для себя рассматривал как интересную ситуацию для того, чтобы как раз перезайти в покупки после той коррекции, которая была как раз в начале недели, но рынок здесь не дал, откупили очень быстро. То есть, фактически после того снижения, которое мы видели 4 мая, 5 мая уже большую часть этого снижения отыграли и дальше уже движение это продолжит, сегодня мы опять подошли к локальному максимуму, который мы видели в апреле, поэтому присоединиться здесь Комфортно, никакой возможности не было, поэтому здесь тоже пока пропускаю, и если будут коррекции, то буду тоже заходить. По S&P 500 ситуация тоже похожая, тоже та коррекция, которая была у нас в начале недели, 4 мая, и тоже достаточно быстро откупили, и сейчас как раз движение восходящее тут продолжается. Не было, ну, лично для меня вот этот момент, той коррекции, которая была вчера, я пропустил, а других уровней для присоединения я как раз здесь не рассматриваю. Но в любом случае, основной тренд у нас восходящий. Пока это сохраняется. Возможно, мы увидим распродажу там в течение летних месяцев, но пока она еще не началась и пока фундаментально мы не видим этому подтверждение. Поэтому рынок продолжает расти. Из той красной зоны, которой как раз мы были в начале недели, мы вышли и вполне вероятно, что на отметку 4,250 на следующей неделе мы сможем пойти. Нефть марки Brent фактически один из тех инструментов, которые показывают довольно-таки активное движение. Но опять же, мы подходим к области максимальной значения, которые мы видели в марте, поэтому покупки здесь становятся, опять же, менее безопасными, потому что покупаем практически по максимальным ценам. Поэтому здесь пока данную ситуацию тоже не рассматриваю. Но с точки зрения шортов пока нет подтверждения того, что у нас тренд еще вся нисходящий. Поэтому здесь остается только ждать. Ну и в целом по индексам. Индекс Dow Jones вчера новый хай обновил, новый исторический максимум был показан в отличие от индекса S&P 500. Ну и индекс Nasdaq здесь тоже корректируется. Вообще по тем акциям, по тем бумагам, которые у меня есть в инвестиционном портфеле да, из технологичного сектора, опять же, эта коррекция она сохраняется. То есть, вот реальный сектор продолжает расти, Там, например, компания Caterpillar обновляет годовые максимумы, а вот компании, которые я добавлял, там, Alteryx, Apple, они все находятся пока в красной зоне. Но время еще NASDAQ -а не пришло, может быть, да, будет еще одна волна коррекции, но опять же, это долгосрочный портфель, здесь нужно ждать, и я придерживаюсь этой стратегии. Редактор заканчивается с одной стороны в позитивной зоне, с другой стороны можно сказать, что у нас есть неопределенность, которая возрастает с точки зрения валютных пар, с точки зрения того, как дальше будет действовать ФРС и когда они начнут повышать процентные ставки, когда мы увидим коррекцию. Возможно, это будет, как я уже сказал, в течение летних месяцев, но мы обязательно продолжим за этим следить и продолжим обсуждать наших видео. Не забудьте поставить лайк, если оно вам понравилось, вопросы оставляйте в комментариях. но ну, а Мы с вами увидимся на следующей неделе и продолжим разбираться и смотреть, что происходит на рынке. Всем спасибо за внимание и до свидания.